Забегая вперед, это интервью однозначно назовешь дискуссией, но никак не формальной конструкцией вопрос-ответ. Местами спорили, местами задавали риторические вопросы, а где-то и вовсе переходили к другим темам. Мы смогли очень открыто обсудить ряд вопросов. Безусловно, наши мнения не всегда совпадали, но для нас важно услышать позицию всех сторон. Когда есть возможность поговорить напрямую, не только задать свой вопрос, но и иметь возможность задать дополнительный, это создает более объективную картину. Большую часть вопросов Иоанн Филиппс ожидаемо посвятил военному конфликту в Украине. Беларусь Беларуси эта тема, как бы там ни фантазировал Запад, без лишних объяснений. Более чем близко. Мы много раз протягивали украинскому народу руку помощи. Не раз наша страна в роли медиатора призывала к диалогу конфликтующие стороны. Я очень сожалею по поводу того, что происходит на Украине. На Западе в последнее время не принято даже говорить о том, что предшествовало специальной военной операции Российской Федерации. А вы вспомните, я не понимаю, зачем украинцам, было провоцировать Россию. Ведь нормально развивались отношения, они шли к тому, что можно было договориться по всем вопросам. Я говорю это как человек следующий. Я был постоянно в этом процессе. Я в теме, глубже, чем кто-либо другой. И я видел, что можно было договориться. Но начиная от личных оскорблений руководства России и до разного рода... Экономических провокаций, давления и издевательства над русскими людьми в Украине, это и русский язык, ущемление, и люди на востоке Украины подвергались этому давлению, я это все видел. Я не буду перечислять все факторы и факты, известные всему мировому сообществу. Да, сегодня можно говорить, что и вы там подталкивали американцы их э, к этим действиям. Это, это правда. Это правда с точки зрения геополитики. Э, американцы ушли с Афганистана. Э, многих боевиков, которые там были задействованы, надо было снова задействовать где-то. Но это самый минимум. Э, вот они решили поддавить э, Украину. Но самое главное – это геополитический аспект. Соединенные Штаты Америки и Запад, вместо того, чтобы э, в Украине закончить войну, достойно сейчас закончить, наоборот нагнетают ситуацию, поставляя вооружение, оружие и так далее, и так далее. Не надо нагнетать обстановку и не надо нас упрекать в том, что мы на стороне России. Если на стороне России вот так открыто, то только одна страна – Беларусь. А с той стороны аж под 50 государств объединились, и не только оружием, но и живой силой, наемниками, э, помогают воевать Украине. Зачем? Сложно сказать, видит ли Украина, особенно сегодня, свое будущее. Поступки нынешней власти о чем-то хорошем пока не говорят. И самая опасная тактика этой политики – соседняя страна. Марионетка в чужих руках. Чьих именно – и так понятно. Наследили США уже много где. И вот сейчас якобы бескорыстная помощь Украине. Но не надо быть великим аналитиком, чтобы понимать очевидное. Америке Украина вообще не интересна. Ставки куда выше. Вопрос в том, чтобы сегодня или завтра прекратить войну. Сегодня это возможно. Знаете, почему возможно? Потому что эскалация не, не перешла на новый качественный уровень. Что Россия не применила еще более серьезного оружия, а оно у нее есть. Я не о ядерном оружии. Россия обладает огромным арсеналом. Я это лучше вас знаю. И вот нельзя, чтобы этот конфликт перешел на более высокий уровень. Потому что никакое НАТО, никакие американцы за тысячу километров, никаким старьем и даже современным оружием не помогут Украине. В разгоревшемся российско-украинском конфликте пытаются всячески оболгать Беларусь. Но наша позиция неизменно: Мы исключительно защищаем свой дом и мы исключительно за мир. Но эти важные посылы с нашей стороны банально затирают фейками. В последнее время обстановка нагнетается еще более яростно, я бы сказал. И, естественно, вооруженные силы, говорю вам прямым текстом, вынуждены на это реагировать. Мы видели, что в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе. Их было несколько лет тому назад 3000 сейчас 32 тысячи. Видите рост? Поэтому мы реагируем. Реагируем не только в плане последних мероприятий наших вооруженных сил, мы вынуждены считаться с тем, что происходит в Украине. Поэтому еще большее мероприятие мы на постоянной основе проводим на юге нашей Беларуси для того, чтобы прикрыть нашу южную границу от разного рода недоразумений. Я думаю, что нам все-таки удастся не только на юге, но и на западе Беларуси избежать всяких недоразумений. Поэтому это никого не должно беспокоить. Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. Поэтому пусть Запад спит спокойно. И почему до сих пор кого-то удивляет, что Беларусь и Россия идут об рукооборку, как настоящие союзники? Ведь с нашим тесным отношением не один год. И сложные ситуации показали – это дружба, не фейк. Да, порой у взаимопонимания были сбои. Где-то не соглашались с позицией нашей страны, где-то вмешивалась политика. Но несмотря на все перипетии, предательства места в этой дружбе нет. Я сомневаюсь, что у Владимира Путина... Есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Беларуси. У нас очень достойные, честные и открытые отношения. Особенно сейчас. 20 год мы пережили вместе с ним. Ему не безразлично было, что здесь происходило. Слава богу, мы справились. И когда я его попросил поддержать меня в случае необходимости, Никаких даже вопросов не было. Даже с точки зрения наших личных отношений. Понимаете, почему я должен поддержать вас, американцев, Запад и так далее, которые каждый месяц вводят все новые-новые санкции. Незаконные санкции против Беларуси. Мы ничем перед вами не провинились, но вы постоянно нас давите. Ну ладно, я. Но вы же народ давите. За что? Что мы сделали такого, чтобы вы нас давили? Вы все время придумывали это. Вопрос риторический. Мы можем говорить на любые темы. Мы говорим об Украине, я ему откровенно говорю, как, как я это вижу. Но я вам должен тоже искренне сказать, что я не наглею по-народному говоря. Наглости здесь быть не должно, что я получать буду его и так далее. Он опытный политик, его не надо получать. И потом, я, конечно, практически все знаю, связанное э, с политикой Путина и в том числе э, в Украине. И если я это знаю, мне нечего задавать эти вопросы, я могу только высказать свою точку зрения. То есть э, в наших отношениях есть аккуратность. Ну и, конечно, эта дружеская поддержка особенно проявилась в период экономической войны. Против нашей страны она ведется уже почти два года. И за это время, вопреки ожиданиям Запада, кризис не опустил страну на дно. Но, скорее всего, Евросоюз и сам не просчитал, что попадет в свою же ловушку. Но интересно другое. Скорость принятия этих санкций, глубина их проработки говорит о том, что нанести удар по Беларуси готовились заранее. Причем при любом развитии сценария и российско-украинских отношений. Нас блокируют по поставкам белорусских удобрений, минеральных удобрений, ну слушайте, в Америке они очень сегодня востребованы. Цены поползли не только на нефть, газ и минеральное удобрение, на продовольствие. В Европе тем более. Почему мы как дураки уперлись лбами и санкциями друг друга начинаем дубасить? Вот Евросоюз запретил нашим автомобилям ехать в Евросоюз. Но Мы запретили им перемещаться по территории Беларуси, начинаем перегружать эти товары. Мы что от этого потеряли? Да ничего. Наша логистика, логистические центры, склады получают хорошие доходы. За счет кого? За счет западных поставщиков. Зачем это надо? И Литва, Латвия закрыли порты для наших грузов. Ну, Господь, с ними мы в Россию переориентируемся и сейчас грузим. В том числе и уже калий начали грузить. Нефтепродуктами разобрались. Но зачем это надо, я не понимаю. Зачем надо, чтобы литовцы, латыши и поляки приезжали к нам с бочонками, бочками и канистрами и заправлялись у нас дизелем и бензином? У нас в три раза дешевле. Кому это выгодно? Вот за две недели безвизового режима для соседей, которые мы увели, только с, Литвы, с Латвии к нам приехало больше 19 тысяч человек. Это же нормальные люди. Они соль у нас покупают, крупу покупают, бензин, солярку и так далее. К кому сделали хуже? Мы выживем. Все, что мы производим, сегодня на международных рынках востребовано. А значит, так или иначе будет реализовано в большинстве своем в России. В таком огромном потоке дезинформации понять, где правда, а где ложь, с каждым разом становится только сложнее. А на теме военных действий, результат которых, к сожалению, убитые люди, разрушенные дома, разойтись точно есть где. Недавний пример – резня в Буче и все обвинения в сторону России. Тогда, в начале апреля, ужасающие фотографии и видео с пригорода Киева захлестнули интернет пространством Но после было разоблачение, в том числе и с нашей стороны. Александр Лукашенко на встрече с Пустью. Путиным передал ему разведывательные документы о том, что на самом деле было в Буче и кто в этом виноват. Прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. Вы зря. Вы не тому человеку его задали. А то, что происходило в Буче, я не знаю, насколько вы погружены в это. Мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан, это в основном были англичане, которые на автомобилях, потом четыре автомобиля мы видели. Мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в это информационное пространство. Ну, война есть война, сейчас такая война. Для меня это неудивительно, я пережил 20-й год э, и знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить об Буче. Что касается Мариуполя, слушайте, но ну, Антонио Гутериш, Генсек ООН, недавно был э, в Украине и поставил перед Путиным ряд вопросов. Путин был открыт и согласился э, с Гутеришем. Он попросил открыть коридоры, вывести гражданских там, и тому подобное. Почему не выводят? Здесь э, все решается. И все зависит от властей Украины. Знаете, мистер Филлипс, мы можем упрекать Россию сколько угодно. Только от этого проку мало. Надо понимать, что война не на территории России. Война на территории Украины. И руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы не гибли мирные жители. И для этого надо делать все. Именно после этой темы Иоанн Филлипс и предложил Александру Лукашенко сменить тему, якобы говоря, что наглядных доказательств нет. Зато, видимо, у западной прессы выгодных фактов полным-полно. Но сегодня разбираться в деталях не время. Главное – остановить конфликт. Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Путин назвал это специальной военной операцией, не войну, он не объявлял ни войны и прочее, я это точно знаю, потому что у него не стояла перед ними перед военными цель оккупировать Украину, поставить на колени, не стояла такая цель. Он не собирался и не собирается оккупировать Украину и ставить на колени. Одна из причин, чтобы не разорвать Украину вообще. Чтобы там на отдельных частях в Украине не, не было американцев, поляков, румын там и так далее. Он этого не хочет. Он хочет видеть дружественную, целостную Украину. Его полностью поддерживаем. Это и моя позиция. Этот конфликт нужно прекратить. Он никому не нужен. Гибнут люди. Гибнут люди. Надо прекратить. Знаю позицию России 100%. Предполагаю, позицию Запада, интересы уже здесь столкнулись, и вы это не отрицаете даже. Предполагаю, хотелось бы, чтобы Запад услышал, плохой он Путин, хороший Путин, Россия правильно-неправильно поступила, повторяю, не сейчас. Надо обсуждать этот вопрос. Сейчас надо остановить войну, потом разберемся. В развитии украинской темы от нашего президента в свое время очень часто пытались получить сенсационный ответ, наверное, на один из самых популярных вопросов – так чей же все же Крым? Сегодня в топе схожих, что будет дальше с Востоком Украины. Сегодня уже и не Россия, и не Украина будет решать, а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Поэтому э, у, э, Восток Украины... Э, Донбасс, Луганск, можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас. С 15 -го года упущен был момент. Поэтому здесь нужен э, более длительный период. Э, период, в, в котором надо будет заинтересовать этих людей, не надо их впихивать в состав сейчас Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать, не прекращению э, этого конфликта, а нагнетанию, эскалации. Ну и, конечно, напоследок западный журналист спросил президента про демократию и Беларусь. Видимо, хорошо изучил репортажи, если их так можно назвать, своих коллег по следам августа 20 го ну, Отойдите вы от этих штампов. Никто никому здесь не закрывает рот. Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так? Это мои конституционные обязанности. Говорите, осуждайте, рассуждайте. Вы открыто мне задаете неудобные вопросы. Я вам отвечаю на эти вопросы. Нас слышат все люди. Какое же здесь отсутствие свободы слова? Вас видят миллионы людей. Я это нормально воспринимаю. Вы хозяин сегодня. Коль я согласился на это интервью, вы хозяин, я в вашем распоряжении. Я обязан отвечать на все вопросы, которые вы зададите. Вы здесь хозяин, а не я. Если мне не нравятся западные журналисты, я бы мог отказаться от этого интервью. Но коль согласился, будь добр слушать и отвечать. Извините, может быть я э, э, рассуждаю, ну я рассуждаю так, как я это понимаю. Может быть я не так понимаю, может быть вам это не нравится. Но это моя точка зрения. У вас она такая, у меня такая. Всегда рад отвечать на них. Никогда не буду прятаться от любых вопросов, даже самых-самых противных ну, которые, может быть, некорректно было бы вам задавать. Я всегда буду на них отвечать. Мы к этому привыкли. У нас истинная свобода слова. Спасибо вам. Приятно было с вами побеседовать. Спасибо вам. Всего доброго. Виктория и Сергей Курков. СТВ.